А перед началом видеоролика хочу порекомендовать вам магазин Top Point Shop. На данный момент самые низкие цены в СНГ только у них. Вы можете приобрести 7400 СПИ за 2500 рублей. Также вы можете приобрести BP Plus на российские аккаунты и создать себе индийский аккаунт. Немедленно обращайся по ссылочке в описании. Приятного просмотра. Вы когда-нибудь видели небо из парашютов? Вот оно. Чудо! Пожалуйста, пожалуйста, оружие! А, я подняться не могу. Ну нет, же, ну как? Ну он так долго поднимается в руки, блин, не понимаю? Да что ой Откуда он стреляет? Ай-яй-яй-яй. Ай, ай. А что их опять здесь так много? Кто там опять? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас помогу, брат, сейчас. Он далеко от меня. А этот, который тебя А я, дай я дай тебя дай. отомстил. Значит, еще есть. Ну это заява на топчик. Ну сейчас посмотрим, пока рано еще они еще живые, у них кто-то есть опа, вертушка, вот она то сейчас было больно как-то Ксюх ты это видела вообще? Я боюсь умирать. Чуть картошка не подавилась. bura Terim o anything hayır Блин, далеко они. А Кампер, кемпер Арамзаде, нинжа бери ты <тампфер>... где-то. Там еще один где-то. Чуть-чуть осталось. На лоу хп вообще забрали? Ееееееееее! Yeah! Oh. Что это за топчик? Пингин, привет! За кибер жесткий, против вас. Я не знаю, что это. По 23 штук шлепает. Кто бы говорил об обу насчет киберспорта.